Возьму. А я не загрузился. Знаешь почему? Да, потому что ты дно. Не-не, кстати, моего участия здесь никакого нет. Бомба ставлю давали, нет, нет. Да? да. А? карте светятся, бля. Да. Ах, что это не понял. Ой, хебта, они брат стреляют, Ставлю. Нет, не ставлю. Ставлю. Блядь, я его еще бомбу не да. Ставлю. ⁇ баный доставьте ⁇ баный уровень ⁇ меня забирай ⁇ я заплюнул ⁇ за забери меня с собой а ⁇ Что херты нужен ⁇ меня с собой ⁇ она херты мне нужен ⁇ меня с собой ⁇ бье меня с да, да. Я не... Ах, точнее, нет, нет, туннель, Крыс здесь, нормально, группе. Нужно... Со своей респой выход, медик. Лад туннель, смотри. Сейчас тебе покажу, как гулять настоящее О, гиоп ты. ты, же, ты туннель, туннель, пошел, Туннели, пошел. туннели Болон, снимай их. Здравствуй, Ой. мама, я пришел. Ты ну, вы что? Выходят в туннеля Двое выходят из туннеля. Выходим. Коля, ну что ты панику раздул? Там еще медик, там? медик. Ох выходит. ты, ⁇ п. Какую панику я сказал? Выходят из туннеля, ну какие он. Там два был? человека были. И как, мне надо оставить... Ой, вышли уже из туннеля. На туре панику навелся, было под контролем. Ой, меня выкинуло. А, босс целый. Полный хп был. Я хотел посмотреть. Люси выбежал. Люси выкинул. Покажу, но это последний раз Я В этом обновлении с резками все будет нормально. Два раза резал не мог. А, минус два меда. Без п. Без ТП. На их не респе центре где там. Mm. Крит, вот давай. на нормальная пушка, нет? Обалденная. А сколько патронов в ней? 30. А выносит как ч? как.. как. почти как того А камня дальше. Вон у нас наши респы. У меня дальность, блин, какая, как примерно больше, чем у Криса. Ушел, да. ушел, ушел, ушел. Будет Коля, Коля, здесь да, прямо беги и налево. Коля, прямо и налево и направо. Угу. Да, ч, пацаны, у вас комната заполнена? Нашли уже, да, вас двое? Да. А то Коля, что? Это, да, Коля. Коля. Нацел. Пацаны, дайте налево. Поехали двойки. Или пошли на. Ну, да. А ч бомба? бомба Я как будто пешком вообще Боты пофиксили все. На ва... а один никто не пробегал. На двойке есть. Ставлю на один. Пойдем ну, с респе давай, давай на ну, подсадимся может. шп шп ты надежна я здесь здесь было бы если они шп шп Веч там СНАП, да СНАП. А нафига а на вы чё вы? Куда вы лезете-то, а? Двое на респе. Трое на Выходят Трое на респе. Выходят, рессают. Противопыт. Выходят, выходят. А Зажимаем <связано> снайпер. Да, пол хп. Ой, мышечка упала. Мы выиграли. Лышка упала. Я первый раз увидел эту картину. Оооо, вот это да, да, надо да, на видео да. сидеть. Слышь. На видео надо снять. Так же, да? Да. Один есть. Один есть. Инженер побежал, что? ХП. А может, пнечки есть слева? Посмотри. Упулку дал на одне На планте. На планте, да, есть. А надо наплевать. Нет, вроде. Мины только. Да есть он здесь, как я не попал. Наверху было, наверху еще есть пара. Брейсей сразу. Брони, брони. Коля, иди ко мне. Yeah. На лице там еще есть. Дайте мне пол жизни. Вверх-вверх. Да. Угу. Палец, знаете? Дай палец. Мы Я тоже Да даю пиклу знать. Я все бить никого не могу. Я со мной снайпер выйду из олятора. Медик рядом быть. не гранату прокинул Сычай. и ушел куда-то не крысь да понятно сейчас с нашей респы ой, ты да. их на двоечке есть, на двоечке медик а вот на моем трупе резает на респе своей трое Вот давай, жди, выходит, первый. Первый. Первый, вова. Решай меня, решай. Ай, два, Блин. Я наверх начался, ты сейчас бы двоих положил. Да у них вообще не было урона, когда я стрелял там. Там только капелька всякая была красная. вообще не идет я возьму снайпер короче. плюсики ставьте все мы выиграли раунд бомба взорвана защитите стратегические объекты раунд начался нас пойдут двойку не знаю, мне однородно, то что теперь оружие покупать не надо. Йор как-то так поменяли хочешь. Оо! Прикольно, зачем, бля? Да он уже. На моем трупе стоит. Меня можно резать. Так на твоем трупе же стоят. Ну так вы убейте его и резайте. Хорошо. На однвке есть. Оглушка. Да. Знаете, мама здесь. Не ждай Я подсадил в них. Можно меня резко. Подсадите меня, подсадите меня наверх. Быстрее, а бомба, но, на бомба на двойке, А где все тут? Чего? Как тут залезть-то? Подпрыгни вот на ящик, подпры... на ящик. Да. да успеешь. На пункту. Ай Айчуна. Меня сбрасывает. Ой. Так ты восстанови это. Эм, наш респарк. Не, вс ⁇ Здорово. Просто на пенту. На двойке, наверху респарк. Как справа? А Женя, на праву тоже снайпер побежал. На, на, побежал на двойке, направо. наверху респарк. На а, на... Да, наверху респарк. Можешь ли слить? меня респ, меня резы. А А у на втором этаже на своем. Мина. Вот разработчики такие конченые. Помочи его. Вот, писта его давай. Охуеть. Дай пацаны ну, добей его, спиды, добей. Спиды, он, он, спиды, спиды, в спиды. В спиды. Я говорю, а, слышите? В... говорю, разработчики такие конченые, плели вот в уши то, что типа мы исправили эту ошибку, это типа что, ну, э, с резанием было, ну, с задней Да да, проблема. не убрали. Не убрали. убрали я два раза не мог резать. Плев... Плевали в уши то, что исправили. Я говорю, раза три, наверное, не смог резать. Не, было.